Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим, это канал Max Effect. Вы смотрите 30. какую серию? Я уже позабыл. Это 38 серия династии Капони. Кстати говоря, мне тут уже много чего написали. Спасибо вам за то, что вы пишете комментарии. Они мне очень сильно помогают. Очень много хороших интересных советов. Вот, во-первых. Во-первых, один из последних комментариев Это про то, что У Ноя сына будут звать Сим Если смотреть по Библии, то у Ноя было три сына Сим, Хам и Афет В принципе, почему бы и нет? Кто нам запретит? А никто и нам не запретит Этого мальчика раньше звали Вита Но вы не переживайте типа Вита это имя останется в списке Тот, кто предлагал имя Вита Не расстраивайся Тот, кто следующий кто следующий будет у нас рожден Того мы назовем Вита Замечательно Итак, еще мне дали Такой один очень крутой совет а, Смотрите Здесь у нас эм, Король Иерусалима Ой, это не ты Вот ты Король Баерас, ангел Иерусалима Знаменитый Баерас Который, будучи Маленьким ребенком Завоевал Иерусалим он взял в жены Гюль-Ай. Мы, естественно, делаем вот так вот. Мы пытаемся сделать покушение на жизнь. Знаете для чего? Для того, чтобы ä, женить кого-нибудь из наших ä, детей или внуков на нем. Просто, чтобы было. Просто, чтобы было. Я хочу, чтобы наша семья была хоть как-то причастна к этому к Иерусалиму, к королевству крестоносцев. Потому что мы в первом крестовом походе такой большой вклад внесли. И наш внук даже был какое-то, пускай небольшое время, но одним из, тех, кто, одним из тех, кто владел землями и титулами в королевстве крестоносов. Но потом джихад все это быстренько присек, к сожалению. Но у нас есть еще возможность исправить эту историческую несправедливость. Каким образом? С помощью династических браков да и кстати я еще хочу, хотел бы заняться нашей семьей все наши дети уже пристроены почему-то фредерика обзавелась э, маской почему-то она стала изуродованной из-за чего кстати говоря она случайно не полководец нет что же что же с ней делает ее муж или не муж что же с ней происходит ну, тут, в принципе, все взрослые члены династии уже пристроены. Вот Сандра Капони замужем за Пьетро Дориа. В принципе, можно пока что в ближайшее время не волноваться. Еще вот кое-что меня просили. А, кстати говоря, в заговор сейчас нужно быстренько людей пригласить. Мне еще дали такой совет. А, тех, кто у, нас, те, кто у нас сейчас находится в тюрьме, их можно лишить титулов. Давайте так и сделаем. Сейчас я вот открою интриги. Тюрьма. А, так, Доминика. А, вот Патриция Доминика у нас сейчас в тюрьме. И он обладает титулом Город Езола. Мы могли бы отозвать у него этот титул. Давайте так и сделаем. Все, и у нас теперь избыток личных владений. Так, но на этом мы не остановимся. Вот мы поместим его в темницу, чтобы побыстрее умер. Нет, выкуп мы требовать не будем. Обойдется. У нас еще есть Тидальда. А Тидальда Диане у нас ничем не владеет, только, только своим домом. Его, в принципе, тоже можно поместить в самые темные подземелья. Фортуната. Фортуната. Ох, Фортуната. У него тоже можно отозвать титул Велья. А, а, Великий город вели и баронство Франкопан. Отзываем у него титулы. Так, и... В принципе, Все. Можно отправить его в духовный, в духовный орден. А в какой из них? А, либо в орден Тамплиеров, либо госпитальеров. Давайте к тамплиерам. К ним, собственно, нет. Хотя я, в принципе, не вижу разницы. Все. Фортуната теперь в ордене Тамплиеров. Главное, чтобы он это не претендовал на титул Тамплиеров и не. Соревновался с нашим сыном Кому бы можно было Раздать эти Эти владения Давайте сейчас посмотрим на наш совет Просто раздадим им их э, Нашим верным советникам. Вот например Доминика Очень хороший э, Очень хороший канцлер Можно было бы назначить его вместо абонданса Так дальше маршал Маршал пускай будет Рудольфа И Родольфо можно например Пожаловать какой-нибудь замок как в награду за хорошую службу. Что же у нас здесь подойдет? Вот, воронство Трау, спалата. Давайте, почему бы нет. Все, он теперь стал феодалом. Управляющий у нас Ной Капони. Я менять не буду, потому что это самый лучший кандидат. А дальше. И Капеллан, это Гильон. Тоже очень хороший кандидат. Можно было бы поднять свой... Свой размер вотчины с помощью, с помощью законов. Но дело в том, что мы не можем менять законы до 1125 года. Еще два года нужно подождать. Я, я понял, я понял, как мы это можем использовать. Сейчас, сейчас, сейчас. Есть такой хороший способ. Покажи мне претендентов на королевство Хорватии. Вот смотрите, смотрите. Можно, например, пригласить Хранислава. Он претендент на титулы вот, вот здесь. Вот. Короче, вот что я хочу сделать. Я хочу, во-первых, пригласить его к нам ко двору. Вот, пригласим его к нам ко двору. Ну, скоро ты прибудешь. Все, он теперь э, пришел к нам ко двору. Теперь мы вот что сделаем. Мы пожалуем ему э, земли. Вот здесь баронство Франкопан. Это будет теперь принадлежать ему. Теперь у нас появилась претензия, которую мы можем реализовать. Но дело в том, что, что у нас с ней до сих пор перемирие. Мы могли, мы могли бы ее убить? Да, посмотрите, какой, какая высокая потенциальная сила заговора. В принципе, м -м, вот та афера с женой, женой Байрас, она подождет. Вот здесь вот кое-что есть важнее, что позволит нам гораздо быстрее осуществить наши амбиции сейчас мы сделаем так чтобы она умерла к власти придет другой правитель и мы уже сможем ему объявить войну все это должно быстро сработать я жажду одиночества я больше не ищу общества других людей но я не стала отшельником мы лишились черты общительной ну как пришло такое ушло что? К моему двору прибыл известный ученый. А, это это событие, вызванное нашей родословной, чтобы просить аудиенции у меня. Он сказал, что слышал рассказы о том, как моя династия всегда предлагала безопасное убежище и покровительство ученым и художникам, и что он хочет дать обещание его обширным метафизическому знанию к моим услугам. Н не совсем понял. Тициана. Тициана. У него очень высокий навык образованности. Потому что он ученый. И он хочет присоединиться к нам. Ну хорошо, пускай присоединяется. Давай. Я не против. Кого мы можем справедливо наказать? Едвига? За что? Она хочет нас убить? К тюрьму. Ты зачем вообще это сделал? Давайте... Что с ней сделаем? Изгнать из страны, наверное? В принципе, она не представляет большой ценности для меня. От изгнать из страны. Все. Теперь она куда? Она теперь в Хорватии. Саруджа-авантюрист? Ты откуда здесь взялся? И против кого ты воюешь? Надеюсь, ты воюешь против Хорватии. Ты не подпортишь нам наши планы. Вот, здесь уже 155 силы заговора. Сейчас уже он должен сработать. Собрав свой отряд и охотничьих собак, вы оседлали своего коня и приготовили оружие. Вы готовы начать охоту на белого оленя. На этот раз ему не скрыться. Когда мы уже поймаем этого белого оленя, мне кажется, что вообще не скоро это произойдет. О! У Ноя родился второй сын. Вот как по заказу. Как по заказу. Дайте мне на его... Он... У него хорошие черты характера. Он гениальный. Хама... Хамом мы назовем, наверное, самого плохого из них. Самого такого, ну, не с очень хорошими чертами, а этого назовем Иофет. и офет. -а и Ну, не хотелось бы гения называть хамом. Вы провели недели в попытках найти хоть какие-то следы своей жертвы, но все тщетно. Тем не менее, в дикой природе вообще чувствовали себя как дома и стали сильнее. Это хорошо, что у нас таким образом немножко продлевается жизнь. Только я сказал об этом, и вот оно случилось. То, чего мы все так долго... Но я этого не ждал. Я думал, Асторы будет жить еще очень долго. Какая ирония. Какая ирония. Я сказал, что Асторы будет жить еще очень долго. И он умер. Он умер естественной смертью, умер в немощи. Ну, это как бы считается естественная смерть, потому что он получил эту немощь от старости, в, 7, в возрасте 7-73 лет. И у нас есть наследник. После смерти правителя к власти придет Леонардо Капони. Эх. Эм. Светлейший дождь Верца был избран, как светлейший дождь Республики Венеция. Замечательно. Светлейший дождь Асторы отдал Богу душу. Ему было 73 года, когда он умер в немощи. Будучи, будучи весьма экстравагантным человеком, он был широко известен в народе как Сумасшедший дож». Что сумасшедший Дож? Он, он не был сумасшедшим. Вы врете, вы все врете. Вы все врете. Многие вздохнули с облегчением, услышав о его смерти. Да вы чего? Он же таким хорошим правителем был. Ладно. Светлейший Дож Верца в сложном положении. Подозревают, что его телом завладели демоны. Священники делают все возможное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Да здравствует светлейший дождь Верца. Да будет так. Вы вернулись домой. Охота за неуловимым белым существом закончилась неудачей. Но там, в дикой природе, еще много... Понятно, Типа, это уже, этот ивент уже не актуален. И вот у нас новый правитель. А, ну, я сейчас пока не буду нажимать а, «Играть дальше», потому что после, а, после этого события, как я и обещал, а, после этого события я выпущу небольшое видео об истории правления а, Асторы. Я даже придумал, а, что оно будет в такой интересной манере преподнесено для вас. В принципе, Жоанна осталась жива, его мать, она осталась жива. Она все еще живет, и с ней все, все, все нормально, все в порядке. После того, как я выпущу серию об истории правления светлейшего дожа Астора, мы продолжим и будем играть дальше. Сейчас я бы хотел просто некоторые промежуточные итоги подвести. Вот у нас, смотрите, у нас здесь есть летопись. У нас здесь есть летопись, мы ее можем экспортировать. Я ее экспортирую и добавлю, наверное, в описании к этому видео. Итак, можно выбрать амбицию, либо вправить в мире... Не, пополнить военный сюжет. Да, а, военный бюджет. Это да, это да. Вот теперь мы играем за Верца. У нас очень сильные навыки, у нас интрига. Мы состоим в сообществе герметистов, как Миофит. Но смотрите, мы бы могли... Теперь, теперь, здесь, теперь здесь в сообществе герметистов пришел Гнудомудрый мудрый скандинав, католик, графство Осма. Это где? Очень странно, что скандинав, викинг, живет вот здесь, в Леоне. Хотя, за... 58 лет, такое и не такое могло произойти. И мы, наверное, пока что. Дальше играть, игровых событий у нас не будет. Я просто буду рассказывать а, обзорно, что изменилось за последний Возможно, даже вон, покажу вам, а, как изменился мир и что здесь снова произ... произошло. Но пока что давайте посмотрим на верца. Итак, у него есть родословная, у него сокровищница. В принципе, та же, которая была у Асторы. Мы сразу же, кстати, вышли из всех войн, потому что разорвались альянсы, которые мы заключали, и нам нужно заключать их заново. Вот. Мы, кстати, можем только один альянс заключить с, с бароном Хальденслебиным. Не вижу в этом смысла пока что. Да, и, кстати, по обществам я хотел посмотреть. Может ему все-таки выйти из э, герметистов? Потому что как бы герметистом у нас был на протяжении последних серий, у нас был асторы Я бы хотел еще посмотреть другие общества, Слуги Дьявола, кстати, очень интересны. Вот, давайте заинтересуемся сообществом Слуги Дьявола. Потому что Заверца будет очень интересно отыгрывать такого очень загадочного персонажа. Даже не совсем загадочного, а скорее одержимого Потому что у него есть черта характера Одержимый, сумасшедший, в депрессии И он, кстати, может в любой момент совершить самоубийство И власть перейдет к другому человеку Но мы пока что этого делать не будем Надо, же, надо сразу же поднять избирательный фонд Это Леонардо Капони Ему нужно сразу же пожаловать все возможные почетные титулы Чтобы у него поднимался престиж так, свободные должности при дворе. У нас канцлеры и маршал остались, все остальные были почему-то уволены. Управляющим у нас, пускай будет Ной, как обычно, как и раньше был. Тайный советник. Раньше тайным советником был Верца, но сейчас Верца стал дожим, и сейчас пока что некому. Пускай будет ты ты ты т Твердко пускай будет тайным советником. А, капеллана пускай будет гильем. В общем, давайте посмотрим на мир. Давайте посмотрим на мир. Вот как все изменилось а, за прошедшие 58 лет. Вот какое, какое сейчас государство самое большое. Давайте посмотрим. А, реку, вот религия пока что самая, самая, самая крутая религия. Это католичество. Сунизм что-то вообще угас. Авторитет нулевой. Почему? Почему сунизма такой низкий авторитет? Вот по размерам. Какая самая католичество? На втором месте православие, а на третьем месте буддизм. Буддизм исповедуют... Где у нас исповедуют? Ну, ясно, что вот здесь. Вся вот эта вот... Вся вот эта область приняла буддизм У нас появилось королевство крестоносцев но вы это и так знаете Здесь у нас Византия немножко э, Скушала Земли на побережье Каспийского моря Русь у нас превратилась в пахчисарай Потому что ее э, Завоевали половцы, да, или кто? Да, половцы Русь завоевали половцы э, Кочевники И превратили ее в, свой, в своих Вассалов, можно сказать вот, теперь у нас не, не царь, не князь, а хан Владимир II, который, кстати, женат на Басилисе Византийской империи. Я думаю, что это все недолго продлится. В скором времени все быстренько изменится. Вот здесь у нас Англия. Тоже, как смотрите, разъелась. Она пролезла в Шотландию. Но при этом у нее тут какое-то восстание происходит. За что... За что боретесь, ребятки? О боже, какой он страшный. Что с ним? Неряха, заячий губой. Он инициатор войны а, в поддержку претендента Эрла Ульфа против короля Равульфа Беспечного. Равульф Капит. То есть у нас Капиты а, теперь правят Англией. Капиты, Капитинги, как их еще называют. Это же вроде... Изначально, это французская династия, да? Ну вот, Вильгельм завоеватель. Завоевал как претендент на Англию. И основал дом Динормандии. В принципе, этот дом еще живет. Здесь э, герцог райный хромой. Его глава сейчас герцог Сикент. Ирландия до сих пор здесь раздроблена, не объединилась, хотя, кто здесь самый жирный? Вот, король Алху, л, л, кор, король Лагина, здесь самый, самый такой упитанный. У него раз, два, три, четыре, пять, шесть, три, четыре, пять, шесть провинций. А еще вот здесь на севере есть какой-то мужичок, король Эле, Фьорд. Они все католики, но в принципе так и должно быть, типа Англия была католической в, в это время. Но то, что меня поражает на самом деле, это то, что... Э, Вся Скандинавия отказалась от финского язычества и приняла католичество. Есть здесь такие вообще провинции и люди, которые до сих пор исповедуют финское язычество. Ой, германское язычество, простите. Вот есть, есть вот пару провинций, но они это вообще не играют никакой роли, не имеют веса. И вряд ли когда-либо еще возродятся. Хотя, смотрите-ка, здесь вот до сих пор есть германское язычество, кто-то его исповедует. Конунг Альф Норланд до сих пор его исповедуют. То есть, uh, все-таки есть какие-то остатки uh, старых, настоящих скандинавов в, в самой Скандинавии. Англия, кстати, сюда пробралась, в это, на скандинавский полуостров, я вообще этому поражаюсь. Хотя у них тут какое-то финмарское восстание, они что-то восстают. В общем, нестабильно у них тут все. Так, что еще? Давайте по государствам посмотрим, религии посмотрели. По персонажам. Кто самый... Вот я хотел посмотреть, кто из персонажей вообще из всех самый старый. Если, Если это был Астор, то я удивлюсь. А, нет. Астора не был самым старым персонажем, тут были еще и постарше, ну ладно. Просто Астора так долго жил, я думал, вдруг он э, и таких высот достиг. Так, дальше. Кто из персонажей самый богатый? Капитан Ирген, ну тут все ясно. Тут все ясно. Магрибский флот, они просто зарабатывают на том, что их нанимает постоянно кто-то. А что там с китайским императором? Империя Сун, открытость, все стабильность, дом Чао. В принципе, впрочем, ничего нового. Протекторат про и существует. Вот здесь вот. Так, дальше, ладно. Кто самый престижный? Басилиса Павлина Горды У него 8, 8 тысяч престижа. У Асторы было 11 тысяч престижа. То есть он до того, как умер, был самым, самым престижным персонажем а, в мире. Неплохо так, неплохо. Так, а, самый благочестивый это король Клотер-Праведник. Король Клотер-Праведник. Вот, это он. Это король Франции, я так понимаю. Да, это король Франции. Чем ты заслужил такое благочестие? Просто из от неизвестных источников 0,5 и 50. Он набожный. Новокобучение, род правителя крестоносцев, благочестие от Дани Вассала. Понятно, понятно. Так. Кто владеет самым большим количеством владений? Каган Ляо Джиньзюнь мясник. Чего? Каганат Ляов? У нас тут что? Кочевые китайцы? Нет, он, он, он не китаец, он просто выглядит как китаец. Возможно, я что-то путаю. Если вы лучше меня понимаете, что здесь происходит. Поправьте меня, пожалуйста. Вот вся наша династия, в принципе. Вот все, все живые представители. Самый благочестивый в нашей династии это королева Джессика. Королева Джессика, замужем, за король понцем, за королем понцем чудовищем. От чего ты набираешь благочестие? Потому что род правителей крестоносцев и навык, навык обучения еще очень высокий. Она амбициозная у нас. У нее очень высокий навык интриги это хорошо. Как то там, король-понс-чудовище? Почему он чудовище? Потому что злой? Или что? Он гневный, он со шрамами. Левша. Ну, жестокий, ну, ленивый. Ну что, неужели он сразу чудовище? Так, ладно. Самый высокий престиж, естественно, у сейчас. Потому что мы специально поднимали ему этот престиж. Ну, а хотя Джессика на втором месте. Наверное, потому что она королева Арагона. Дальше золото, по золоту у нас лидирует Леонардо Да, он получает, типа, он получает как наследник, во-первых И он получает как член нашей династии Наши прямые вассалы, но это неинтересно, это мы и так знаем с вами Все, кстати, смотрите все имеют только по одному владению То есть мы, в принципе, нормально так распределили, чтобы у нас никто не был лучше или хуже других Все у нас равны, это только мы лучше всех мы самые главные здесь. Дальше. Независ... Независимые государства. Давайте посмотрим по величине державы. Самая большая держава это сейчас э, Священная Римская империя. Вот она какая большая. Слишком уж разъелась, слишком обнаглела. Даже вот здесь у нее она все, все, все глубже и глубже на юг продвигается. Они, наверное, собираются воевать потом с... Да, они воевали с с Византией. И будут воевать вновь. Явно. Явно. Кстати говоря, Византия, оказывается, по силе армии была чуть-чуть сильнее, чем, чем Священная Римская империя, потому что они победили. Ну, понятно. Священная Римская империя у нас еще пр пр пробралась в Африку. Я так понимаю, она здесь устроила священный поход и обратила их в это католичество, да, здесь вот есть такое, есть здесь езидизм, исповедую, что такое езидизм, ересь религии суннизм. Так, Персия, Персия на втором месте, это султанат сельджуков. Сельджуки тоже чего-то обнаглели очень сильно. Против них есть какой-нибудь оборонительный союз. Да, у них есть э, оборонительный союз, э, в котором состоит только один Борас. А и у них есть оборонительный союз язычества, в которых состоит Эльтебер Копти Завоеватель. Кто это такой, я не помню. Ну, мне не нужно знать. Здесь правит султан Мухаммед. Надеюсь, у них произойдет, произойдет какое-нибудь восстание, они расколются. Ну, потому что он ну, так нельзя, ребят, ну вы только посмотрите на это. Какая огромная империя. Если мы когда-нибудь с ними будем воевать, то это явно будет финальный босс. Так, ладно, Византия, разумеется, она на третьем месте. У них здесь э, имперские выборы с, не, с, не, с недавних времен. Здесь правит поселиться Павлина Гордая, которую мы уже с вами рассматриваем. Как много у нее негативных черт. Верно, она скоро умрет. А, и ее наследник Турмарх Катакалон. А, дом Дука. Маленький граф где-то на окраине Византии почему-то получает очень большую поддержку со стороны вассалов. Так дальше. Ну и на четвертом месте у нас стоит Франция. Франция тоже, тоже не уступает своим, своим соседям. Вот пробралась в Испанию и пытается что-то кому-то доказать. Надо бы ей поумерить свои аппетиты. Ну и на пятом месте Бахчисарай, который мы уже с вами рассматривали. Бахчисарай здесь правит осолуп-расчленитель-половчанин. Он недееспособный в связи с преклонным возрастом. 54 года и уже не идееспособный, да? А вот, а вот Асторы до 74 лет сохранял здравый ум. О чем мы с вами, естественно, Поговорим, когда выйдет серия про историю управления. Я думаю, вам будет очень интересно. Я там такое приготовил. Ой, прежде чем закончить, я хочу, чтобы вы знали. История всегда пишется с точки зрения того человека, кто эту историю рассказывает. Подумайте над этим. Посмотрите на этот мир, запомните его. Скоро... Он изменится до неузнаваемости. Я, кстати, специально не рассматривал Индию, так как понимаю, что, что тут особо ничего интересного нет, но просто скажу, что здесь а, самое такое заметное государство это а, Королевство Кальяни Чалукья. Ну и замечательно. Оно даже вот сюда пробралось. На этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и ждите новых серий и новых прохождений. Всем удачи, всем пока.